В 2021 году декларацию о доходах необходимо подать до 30 апреля. Если раньше существовало два способа подачи – электронный или бумажный ПИД, теперь еще можно воспользоваться услугой Ваш ЕПИД. Налоговую декларацию 2020 года уже с 15 февраля можно найти на сайте податки.gov.pl во вкладке «Твой ЕПИД». Ее сгенерирует система автоматически, без необходимости предоставления дополнительных заявлений или других документов. Откуда налоговая возьмет информацию? Автоматическая налоговая декларация ЕПИД будет создана на основании прошлогодних деклараций, которые вы подавали в государственную налоговую службу, а также на основании информации от вашего работодателя. Как налоговая узнает о моих льготах? Если в декларации за предыдущие годы были указаны налоговые льготы, система автоматически укажет эти данные в декларации за 2020 год. Их можно изменить. Если вам полагаются другие льготы, информацию о них необходимо ввести самостоятельно. Напоминаем, среди налоговых льгот в Польше существуют льготы на детей для молодежи до 26 лет, льготы, связанные с донорством, использованием интернета, термомодернизация своего дома и другие. Снизить налогообложение позволяет также некоторые отчисления, уплата взносов на индивидуальный пенсионный счет, уплата благотворительных взносов, в том числе на борьбу с COVID-19, расходы на медицинскую реабилитацию, погашение кредитных процентов и так далее. Где найти ваш ЕПИД? Вы можете найти ваш ЕПИД на сайте податки.gov.pl Отправка епицы занимает всего лишь десять минут.